Что нужно сделать, чтобы достичь просветления? И снова, просветление — это не достижение. Просветление — это не восхождение на вершину. Просветление — это возвращение домой. Вы возвращаетесь к своей изначальной природе. Сейчас вы отождествили себя со многими вещами, которыми вы не являетесь, не так ли? Вчера мы говорили об этом. То, что вы называете своим телом, вы постепенно накопили, не так ли? Когда вы родились, вы были маленькими, а теперь вы такие большие. Почему? Вы постепенно накопили свое тело — это накопление. То, что вы называете умом — это накопление. Все, что вам известно вокруг вас — это накопление, не так ли? Это означает, что вы глубоко отождествили себя с тем, чем не являетесь. Вы взяли частичку земли и сделали из нее тело. Но вы так сильно отождествовали себя с этой землей, что вы думаете, что она — это вы. Вы будете верить в это до самой смерти, не так ли? Сейчас у вас искаженное восприятие. Если вы остановите свои искажение и вернетесь к своей изначальной природе, это будет просветлением. Что же вам нужно для этого делать? Делать ничего не нужно. Если вы не будете ничего делать, просветление произойдет. Но сейчас вы пришли к такому состоянию ума, что вы не можете ничего не делать. Вы все время чем-то заняты. Вы думаете, что если вы ничего не будете делать, то что-то произойдет. Да, произойдет нечто фантастическое. Но вы не позволили себе достичь такого состояния даже на мгновение. Так что... Чтобы достичь такого состояния, когда вы будете способны ничего не делать, нам придется сделать много чего. В противном случае вы не будете сидеть спокойно, не так ли? Если вы просто сядете здесь и ничего не будете делать ни с вашим телом, ни с умом, ни с эмоциями, реальность мироздания взорвется внутри вас, никто не сможет этого остановить. Просто вы не прекращаете что-то делать. Вы настолько порабощены своим умом, что он продолжает свою деятельность без перерыва. Вы не можете остановить его, вы не можете сдержать его, вы ничего не можете с ним поделать. Потому что, как только вы оказываетесь в ловушке ума, он будет работать бесконечно, он продолжает работать по инерции. Вам ничего не надо для этого делать. Если однажды вы накрутите его и оставите, он может продолжать долгие годы, набирая и набирая обороты. Ему больше не требуется ваша помощь, не так ли? Замечали? Более или менее счастливы те люди, у кого наступил небольшой перерыв в той ерунде, которая происходит в их головах. Вот и все. Они не все время такие, только иногда они чуть менее сумасшедшие. Поэтому они выглядят нормальными. Но если вы не будете мешать самому себе, если вы просто будете здесь, то вы уже просветлены. Но вы не можете остановиться. Вы все время чем-то заняты. Так что постепенно, с помощью йоги и всех этих поз, мы завяжем ваши руки таким образом. что вы больше не будете себе мешать, потому что будете в позе. Мы сделаем это для вас, так или иначе.